Привет, приветствую тебя, как ты? У тебя все хорошо, у тебя все нормально С тобой сегодня, Вадим Картавый Мы сегодня поиграем с тобой, опять в чужого прошлый раз мы вообще лоханулись и никера не сделали Но в этот раз я попробую все сделать я совсем уже забыл, где мы там с тобой остановились Поэтому я не буду рассказывать, что было в прошлой серии. Если хочешь, вот будет ссылочка э, на прошлое видео, но все равно Если я не пройду, если я не пройду, то... о, О, подожди Да, продолжить мы, мы чуть не заново начали, представляешь себе Это была бы катастрофа для нас Если бы я не заметил вовремя Итак Мы встретились с грёбаным чужим который, который пытается нас съесть Который пытается нас съесть И мы не знаем как убежать от него так, подожди да в этой комнатке все вроде находится Для не в этой комнатке все находится нет не в этой комнатке это все находится так давай поищем эту комнатку потому что мы с тобой тот раз терялись я не знаю сколько и в этот раз походу будем теряться вот если что, там, поддержи меня, лайк, ну, Или напиши пару комментариев, Нравятся тебе такие видосы или нет. А вообще, старые, никому не нужные видосы. Ты скажи, если что, я, может быть, что-нибудь новенькое тебе запишу. Вот. Старые, старые игрушки тебе вообще нравятся или как? Вот. Ну что-то, что, ну что, я не помню, честно слово, уже куда, куда, зачем, почему. Или здесь это было. Блин, память мне, конечно, как у юмной девицы, раз я ничего не помню. Ну, конечно, прошло две недели, я выкладываю... Выкладываю раз э, в две недели Видео, чтобы получить какие-то просмотры э, По этой игре Поэтому я Так, блуждаю иногда Здесь, поэтому Если что, извини меня там... вот. Вроде бы вот мы сейчас с тобой Верно идем В верном направлении Вроде бы да. Так. Где ты видишь похожее? Неверный. Так, много-много этих я вижу здесь. Я уже и забыл, как это. Вроде бы вот это. Отлично. Я не помню. Так, много-много квадратиков. Верно. Но ошибку мы можем сделать. Так. собой. Похоже, похоже, что-то похоже. И опять. Ну, вот этот опять неправильно. Неужели? Да, это вот здесь. Вот там, мы с тобой здесь все находили, поэтому. Я, я не могу найти лифт. Если ты знаешь, где лифт находится, помоги мне, пожалуйста. Блин, ну как выйти отсюда теперь? Мы вот здесь нажимаем кнопочку, у нас появляется чужой. Сверху падает на нас, прячемся. Вот он, красавец наш... смотри какой он красавчик просто я mm -hmm. так вот мне непонятно я-то что я прошел а, а он как-то сюда прошел знаешь нам не сюда по моему как он как он попал туда вообще так мне по моему вот сюда да По-моему, выше. Выше, да, вот здесь мы можем уже начинать... А! -а, -а. Здесь еще код. Так. Ну, вроде бы это... Это... И это... Отлично. Одна ошибка у нас там произошла. Mm -hmm. Это что? Что это? а почему я не могу взять пистолет? просто гениально где он? он должен быть внизу Не дай бог, где-нибудь он сзади. Он должен быть внизу. А его нет. Вот раз он был внизу. Сюда восстановить энергию нужно. А... Где она восстанавливается? Может здесь? Нет. В общем, я не знаю теперь. О, что, что за черт? Что за ч... Чер... Что за сейчас произошла? Этот лифт я больше здесь просто не вижу лифтов О, боже мой, устройство не работает куда мне идти куда мне бежать скажи мне друг я не знаю куда мне идти мне хочется пройти эту игру но я не могу ее пройти серьезно я запутался помоги мне пожалуйста напиши мне куда мне бежать я уже смотри я сделал круг Единственное место, где я не был. Здесь должен быть какой-то лифт. Неужели он внизу? Давай попробуем спуститься вниз. Вон там есть дверь. Просто чисто ради интереса. Я просто вот как бы уже и читал и не смотрел, да? Мне кажется... А, О, боже мой! Он меня не увидел. Он меня не увидел. Да, мне, по-моему, сюда. Так. Так. Нет. Что? Где? О, боже. Да. я это сделал я это сделал дай пять чувак это было не самое не самый страшный но я догадался блин Ой, боже мой как как же это сложно посетителей зарегистрироваться. Фух, что дальше куда дальше мне было дико страшно, жутко, и. Здравствуйте. Меня зовут Аманда Ритм. Мне нужна помощь. Вами скоро займутся. Что, Ой, Так. Что нам здесь надо? Давай осмотрим. Тя, Не разоперта. М -м, какой шлем красивый я бы хотел такой шлем но так куда нам куда нам дальше идти знаешь нет необходим пропуск а здесь походу одни Андроиды. необходим пропуск надо искать теперь пропуск нам без пропуска никуда доступа нету Мне нужно к пульту управления спутниками Посторонним туда нельзя Это срочно! Вы что, не видите, что происходит? Аполло контролирует ситуацию Процесс регистрации почти завершен Да ну вас к черту, Сама найду! Для вашего удобства Нормально на... Легко узнаваемыми Исследования показывают, что потребители с опаской относятся к продвинутым моделям С высокой реалистичностью исполнения Пойдемте искать, в общем, надо искать, искать еще раз искать О, уже... Прибор слежения. Похоже, самодельный Как, как он мне поможет, этот прибор? Space. А, у меня пока что только где... Нет, все в порядке он мне может показать только где э, чужой, скорее всего... Она выключим. Здесь что? Нет места. Давай посмотрим, что здесь механический замок который ведет наверх разобраться что происходит я не хочу чтобы несчастные случаи повторялись так можем ошибку не можно отправить файл к нему назад. так мы не хотим показывать вам новый мир, мы хотим открыть его нам вместе с вами. Каждая новая технология, каждый новый научный проект компания SIXON приветствует одной из целей принести пользу вам. Мы надеемся, вы присоединитесь к нам в этом путешествии. Ну конечно, мы же живем... прям... Так... 2034 год стал переломным в нашей истории после того, как был открыт способ перемещения на сверхцветовых скоростях с тогда, короче, ты понял меня. Давайте прослушаем. Mm -hmm. это наша единственная надежда кто-то должен восстановить связь сообщить властям на земле что тут происходит не бойся, я вернусь я не оставлю вас в город них так Ой, я, надеюсь, я не, не, не больше не хочу доступ о, доступ к дверям что нужно сделать открыть какой-то Давай еще раз посмотрим. Включить дверной замок. Подожди. Наверное, надо включить его. Как ты считаешь? Нет? Выбрать. А выбрать как? Подожди. Выбрать Up-Down. Вверх-вниз. Получается. Хм, ну ладно. О. Мы открыли какую-то дверь. Но мы еще не посмотрели, что там у нас происходит. Те в дверях, Да. они тоже открылись? или как? нет ну значит нам сюда единственный выход который у нас есть повыше скорее всего здесь мы можем спрятаться если что вот мы можем сохраниться. Да, естественно, конечно. Так, здесь мы можем открыть эту дверцу. Ну да я так плохо вижу, тебе повторяйтесь. Но мы уже знаем, что да как, почему. Ой, придется монтировать все это дело. Жаль, печалька, чуть-чуть вот, зараза. Есть. Мы сразу пойдем сюда с тобой. Видим все, что происходило, так не забудем про реки. Незаметно проберемся туда, там есть... Пусти. Это я, Хьюз. Не узнаешь, что ли? Слушай, я должен восстановить дальнюю связь. Станция в опасности. Прекратите истерику. Так, мы можем пропустить, наверное, как-то это все. Ну или я потом все это исправлю, как, как полагается подобному топовому ютуберу. О, господи! А у меня. Уже 139 подписчиков Это я топовый Я топовый ютубер У меня нету тысячи, но У меня есть 139 подписчиков Подписчиков Так, куда нам Так, ну в общем Он вернулся уже Мне в общем не, нельзя Вот сюда Вообще никак. Вот здесь, мне кажется, что-то есть. Взять хлам. Давай, почитаем. Быстро, быстро, быстро все делаем. Ну, Но... я же могут заметить идти за тебя. Ну что ж ты ты такой неопытный-то, а? Нету. Ну А я здесь ничего нету. Куда мне идти-то, лки-палки? Где эта сервина находится? Вот она. Где серверная? Я думаю, что вот она где-то там, а почему-то он не вышел, когда я камеру отключил. А, все. Я же отключил эту камеру, да, получается? Там же камера стояла. Получается. Здесь камера стояла. Да, я вовремя смекитил то, что мне нужно было всего лишь включить камеру и эм, отправиться в центр связи. Связи Сиксон. Вход только для сотрудников. Так. Говорит Берлин. Он сохранится. И пробовать. То, что дальше? Так, мы можем подняться наверх. Можем, да? Можем подняться наверх отсюда. Но нужно ли нам это делать или нет? Мы этого не знаем. Сейчас посмотрим. Угу. Так, главное. Отлично, мы уже знаем то, что <как> здесь нужно сделать. отсюда уйти с на найти запасной терминал ну что же ты так О, я сразу его нашел наверное так ищем подходящее подходящие подходящие да Давай посмотрим Разрешение на медленный транспорт. Понятно. Говорит Верлен Сторонса. Что произошло? Мои люди добрались до вас. Отвечайте. Мы получили повреждение от взрыва. Отходим подальше от станции. Пока будем вести ремонт, связи не будет. Не знаю, как долго. Говорит Вейс, начальник службы безопасности. У нас тут чрезвычайная ситуация. Дальняя связь не работает. Вы должны передать наш сигнал бедствия. Как слышите? Повторяю, дальняя связь не работает. Нам необходима помощь. Передайте, кому следует. Хм. Понятно. Говорит Вейс, начальник службы безопасности. У нас тут чрезвычайная ситуация. Дальняя связь не работает. Вы должны передать наш сигнал бедствия. Как слышите? Повторяю, дальняя связь не работает. Нам необходима помощь. Передайте, кому следует. Так. Туда дальше? Давай попробуем пролезть вот в этот, в этот тоннель и посмотрим, что здесь. Да, у меня нет батареек. Это очень... Плохо Потому что я нифига не вижу, серьезно Давайте посмотрим Как же здесь еще интересно, а? Мне так и хочется здесь побегать по этому а здесь. То чужой, то еще кто-нибудь лазит, елки-палки Так, давай скрафтим себе аптечку Тут у нас могут пристрелить в любое время Демовая шашка, птичка, давай аптечку Мы не можем создавать из-за того что у нас много всего что мы уже думаем Ой, нет так, ага, ну все тогда мы создали? Куда мне идти? Зачем идти? Почему? Почему мне... Почему мне никто не дает жить нормально в, в этой игре? Ты какой <specialize> <render> Они меня так поймают сейчас. Yeah. Ну давай же. Сука поймал. Черт, черт. Блин, тут э, целая, я не знаю. Где, где есть ящик, где можно спрятаться, а? Ай, ёлки-палки. куда бежать я не успел ничего сделать так ладно ну наверное мы с тобой выполнили основную часть задания ну да первое задание там выполнили, поэтому я не знаю даже ну, ладно, сейчас я посмотрю что получится из этого что у нас с тобой получилось вот И я не хочу длинные ролики делать ну, ну, просмотр часто поэтому вот а так спасибо за просмотр если кто досмотрел до конца всем спасибо с вами был Вадим Картавый. Вы были на канале Картавый Компанент и пока. Да? Через две недели. Будем, там, наберем хотя бы 30 просмотров. Недостаточно.